Господин капитан, видите там Аула, о котором я говорил? Тот самый. Сегодня там соберутся лучшие кони наших степей. Вы что-нибудь видите, Рейни? Черт возьми, мистер Кельвин. Алихан, вероятно, ошибся. Ошибся Алихан, ошибся я, Тони. Алихан, он сомневается, что здесь вообще может быть какая-то жизнь. Господин капитан, Аул Ялкабая я найду с закрытыми глазами Ручаюсь, что вы останетесь довольны Только ехать туда лучше без солдат Там ведь свадьба, понимаете? Скажи сержанту, чтобы ждали здесь и были на Слушай, сэр В доводят до сведения всех граждан, что всякие попытки к устройству беспорядков и выступления в пользу большевиков, в то время как союзные державы ведут войну, будут подавлены самыми энергичными мерами, вплоть до применения вооруженной силы. Пошли монеты тратить, могилу их все равно не взять. Подходи, народ, тут халва и мет, не жалей, кошелька, жизнь кратка. Подходи, народ, тут халва и мед. Подходи, народ, тут халва и мед. Не жалей кошелька Он здесь, там в углу Чайханщик, чаю мне Отнеси Дядя Аман велел кланяться Это он, закрывай чейхану. Эй, вы, засиделись, хватит стучать. Керосин нынче больно подорожал. Ладно, прощай, Гулам. Рустам, сынок, иди поиграй. Ефим, вляди в оба. Курбан Мирданов. Федор Иванович, я от политодела Реваньсовета Красной Армии. Здесь инструкция. А вот здесь. Тексты новых листовок. Угу. А тут письмо о цели моего приезда. Есть такой капитан Кельвин. Крупная птица. По нашим сведениям, Приехал сюда со специальным заданием своего правительства вывести в Англию всех чистокровных ахалтекинских коней. Мы давно следим за Кельвином, но подступиться к нему будет трудно. Все союзнические силы в его руках. Он готов на все, на подкуп, на обман, на убийство. Помешать ему будет очень сложно. И все-таки коней отстоять необходимо. Так решило наше командование. объявляется приз, самый большой приз, приз самого Ялкобая. Победитель двух кругов получит самый большой приз, молодую верблюдицу. Скачки на два круга объявляется сам. Вон тот, соловый жеребец. Угадали, господин капитан. Любимец наших степей. Клич Калачин, Сокол. Но купить его не пытайтесь. Кто хозяин? Кто-то на нем. Не продаст коня а ни за какие сокровища. Парень помешался на своем скакуне. Он для него и дом, и жена, и весь свет. Все готовы? Так? Начали! Настойный сын Амана. Настоящий джигит. Хороший человек был твой отец. Ты честно заслужил приз. Ты показал лучшее время, джигит. Вот это тебе от меня. блюдицу выиграла повезло тебе сынок угощайтесь угощайтесь свежий хлеб с чаем самая прекрасная еда в мире Это людно в последнее время стало в наших местах моя кошара как раз на развилке каждый день спрашивают дорогу может коней надо спрятать нам как бы чего ни случилось с ними не беспокойтесь они чебанов не трогают но все-таки мир вашему дому спасибо Ну чего ты, чего ты, чего не пускаешь? Га, га, га. Ну чего, украду я что ли? Смог, смог, смог. даром не дают. Mm -hmm. Mm -hmm. Пришел. Я сейчас. Налей мне, сынок. А так, а как здоровье? Спасибо. Что-то не узнаю тебя. Зато я вас знаю. Вам привет от наездника Нурнепеса. Нурнепеса? Эй, эй, не разговаривай! Нурнепес, а где он? Он сейчас в Красной Армии. А ну иди отсюда! Уходи! Ефимка, дедушка слышал, завтра новых коней приведут. Приходи смотреть. Завтра? Обязательно приду. И Рустамку возьми. Опа. Возьму. Мне пора. Ефим! М? Это твой знакомый? Угу. Добрый дядя, он не здешний. Ну что, поехали? Приедешь завтра за хлебом? Приеду, займи очередь! Ладно. На, держи. Ефим! М? Чего ты с часовым ругался? Он тебя раньше на конюшню пускал? А, ну его. Не пускай в конюшню, гад. Одному дал папирос, и теперь все просят. А откуда они у меня? Ефим, а это твой друг? Как его? Мурач, что ли? Да. Мурат, он умеет держать язык за зубами. Mm, он пацан, что надо. Ифим, скажи Мураду, чтобы завтра вместо него, в город за хлебом, приехал его дедушка. Скажешь? Mm -hmm. Хорошо. Подожди. На, отдашь своему сипаю Смотри, сам не балуйся Нужны они мне сам такой же остался в мары сколько лет десять mm. учиться надо ему он толковый у меня собираюсь деньгами гимназию его отдам была а? ездите верхом Случалось в молодости. А стрелять случалось вам? Нет. Какой вояка из меня? А в чем дело? Люди нужны нам. Позарез. Нет, Курбан. В таком деле я тебе не помощник. Понятно. На вашей верблюдице нет нашей поклажи. Куда? Гулам Курт, Как дела? Да какие дела в такие времена, Алихан? Ха -ха, завари ко мне чаю, Гулам. Догляди да покрепче. Разумеется. Кандым, поздравь меня с удачей. Пять чистокровных жеребцов привели мы вчера. И лочи в моих руках. Вчера на станции два паровоза взорвали. Храны ищет по городу красных бандитов. Ты теперь больше в городе. Не появляйся. Ты меня уразвалин. По вечерам. Чего еще желаете, господин Олихан? Спасибо, Гулам. Только чаю. Документы. Ваши документы? Он со мной Это Алихан тот самый? Да, это он Алихан, ага У меня к вам есть просьба. Ты кто такой? Откуда меня знаешь? Я копырыл англичан. Меня в ногу ранило. Сейчас я работаю кучером. А так я наездник. Люблю коней. Наездник? Я знаю всех наездников Ахала. Я сам из Мары. Приехал на заработки. А чего от меня хочешь? Меня к себе не возьмете смотреть за конями. Мне деньги нужны. Найдем ему работу, а? Здрасте, а А, Ефимка, это ты. Как поживаешь? Неплохо. Я вам очередь занял. Там Рустамка стоит. Спасибо, сынок. Я курбан кузер передал, что ждет вас в конце улицы. Это еще кто? Ефимка. Беги к дяде Феде. Скажи тут подозрительно. Беги, где Дефеде, а я пойду за ним. Подумайте хорошенько, Атага. Дело это рискованное. Ты мне в душу заглянул, Курбан. Плохие наследники своих отцов если не можем сберечь нашу славу. Гордость нашей земли чистокровных ахалтикинских скакунов почти не осталась. Англичане сговорили с этим конокрадом Алиханом, а он знает чистокровных коней. Всех наперечет. От него ни одного скакуна скрыть невозможно. Беда. Сердце обливается кровью. А что сделаешь? Атага, я видел вчера замки на конюшнях. Ключи у меня, сынок. Только как у тебя с людьми нужно много людей? Там большая охрана. Людей пока двое, ты и я. Да, не густо. Благодарю. Но-но. No, no. Стой, стой. Но-но-но, no, no, no. не болоте мне. Карловач, от Дардотеля и Махмал четыре года. Хопа! хоп хоп О, молодец. Хоп-опа! -хоп, хоп! Прошу. За ваши успехи, Кевин. По Оп, а с ума сошли, Дэвид. Да? Он стоил мне моих швейцарских часов О! Тут и заслуга Рейни, сэр Тони рисковал головой Да вы герой, Тони Завтра я отправлю его в очередную экспедицию, сэр При удаче он удивит вас еще больше Подходи, народ, Добрый тут халва и мед, Не жалей кошелька, жизнь коротка. Может Подходи, купить? народ... Мне есть не на что. Мне самому жрать нечего. Подходи, народ, тут халва и мед. Сынок, ты предложи часы чайханщику Гулам. Чайханчик, неси ведра. Парень, подожди. Дядя Курбан, он прячется за конюшней во враге. Я за ним следил. Кто тебя просил следить? Чтобы это было в последний раз. Анна, вам же нравится конь, я вижу. Нравится, но принять его удар я не могу. Значит, вы не верите в мою искренность. Я просто люблю свободу, Дэвид. Бойник, Дэвид Может, галлюцинация от быстрой езды? Пожалуйста, Анна Михайловна Благодарю вас, Алихан Рад служить вам, Анна Михайловна Ваша красота даже варвара делает рыцарем Что вы так носитесь с ним, Дэвид? Боюсь потерять его Он мой проводник Моя ариадна нить в лабиринте этих гор. Прррр, стой, успокойся, хороший. Видишь, какой горячий. Пошли, мы с тобой водички попьем. Не пугайся, красавица, хороший, хороший. Ты Слева! <звучит> Не его, не дергай его, собака! Разве не знаешь, что ему нет цены? Где я тебе велел ждать меня? Хочешь так все дело погубить? А, хозяин? Хорошо скачешь. Тебя бы надо пристрелить, как собаку. Возьмешь его с собой, объяснишь, что к чему. Если не поймет, прикончишь его. Чу! Хозяин! От безделья наши люди уже не знают, куда деваться. Так и разбежаться могут. Некогда сейчас разговаривать! Уходи скорее, погоня рядом! Быстрее уходи! Чу! Чу! that he Тебе же говорят, быстрее! Я оставил тебя на конюшне, потому что ты прославился, как бог коней. Ты говоришь, что Алихан тут ни при чем. Ты говоришь, что конь сам вырвал. сколько ты продался старик не скажешь живым отсюда не выйдешь господин не надо мне угрожать оружием мне не страшно я не вам служил а к коням, в которых наши предки, наши отцы вложили столько любви и пота, это не продается ни за какие деньги. Для туркмена его конь дороже всех после отца. Он его душа. Наши предки считали, что конь для человека как крылья для птицы. счастье, что мы поймали плачина. В следующий раз, если что случится с конями, именно ты ответишь головой. Сержант, караулу проверять через каждые полчаса. Без меня никого на коняшню не пускать. И господин Галихана, я сказал никого. Я не знаю, кому верить. Даже преданный нам Алихан в любую минуту готов всадить мне нож в спину. Но поймите, Кельвин, у меня нет людей, чтобы увеличить охрану ваших коней. Вы обязаны, сэр. Вы прекрасно знаете, что я здесь со специальным заданием правительства. Если хоть один волос упадет с собранных мной коней, вы ответите наравне со мной. Я не хочу с вами ссориться, Кельвин. Но вы прекрасно знаете, что есть секретный приказ о незаметном отводе наших войск с фронта. Вчера был отправлен в Красноводск последний свод. Единственное, пожалуй, что я могу сделать, это обратиться к коменданту города. Ограждая меня от разбойников, передаете в руки белогвардейского отребья. Поймите, подполковник, каких трудов стоил каждый из этих коней. Сейчас в песках легче найти птичье молоко, чем отыскать чистокровного халтыкинца. Царский генерал Мадридов перестарался в 2016 году. По его приказу из Туркмении вывезены пять тысяч чистокровных жеребцов. Пять тысяч. Каждый на вес золота. Пять тысяч уникальных созданий были брошены в русско-германскую мясорубку. Теперь каждый конь для меня это игра со смертью, сэр. Гулам. Бутылку. Сейчас. Тащи себе стакан. Здравствуйте. А, куча. Добрый день. Вот кто мне составит компанию. Садись. сюда. Пей. Я не пью, али ханабель. Хочешь сказать, что ты истинный мусульманин, ты сегодня со своей бочкой чуть не лишил меня лучшего коня. Когда я не в настроении кучер, лучше не показывайся мне на глаза. Эй, вставай, проспишь дележку. Мы делим обещание Алихана. Отстань, я спать хочу. Ну, спи, а я выпью. Лучше бы вот купил. А ты поделил справедливо. По сто баранов каждому. Слушай, Канды, чего ждать Алихана? Давай сами перережем англичан и уведем коней. А зарез нужны бараны. Есть аул в Иране. В нем живет прекрасная, как луна, курдянка. Я ее сосватаю. Пятьдесят баранов, и она будет моей. А как называется этот аул? Я все сто баранов за невесту отдам. Эй, кер, поищи себе невесту в другом месте. Моя аулы не пробуй. Чего взбесился? Кто больше баранов даст, тот и невесту возьмет. Ах, я тебе покажу, кто больше даст баранов! <соспят> ты отстань! Ты ко э мне в душу <соспят> лезешь? Придумай не себе, дружой аулы! Уйди! Эй, дайте спать! <соспят> Пока Алихана дождетесь, и бараны будут чужими, и невеста достанется а? Достанется? Кому достанется? Говори, старый шакал! Эй! Если ты еще раз тронешь моего отца, я зарежу тебя как теленка. А ну вас. Тандым, пойди к Алихану, скажи пусть поторопится, пока мы друг друга не перерезали. На этой неделе не будет дела. Мы с сыном уйдем отсюда. Никуда не пойдешь, пока Алихану свой долг не выплатишь. Тебе ясно? Алихан велел ждать. Если не веришь, у него спроси. Будет скоро тебе работа. Знаешь, что это за парень? Хозяин того лачина, которого Алихан обещал Хасан Альбеку. А тот хочет подарить этого коня самому иранскому шаху. За лочинах Хасан Алибек уже дал Алихану задаток золотом. Алихан должен кровь из носа доставить лочину в Иран. Так что, выходит, твой лачин нужен не только одному тебе. Хватит паститься, а то подохнешь с голоду. Ну, поешь давай. Что такое? Кто стрелял? За мной! А? Сюда! Куда Сюда Поймай петуха, старый крыльчий! Я кому за сказал, поймай петуха! Послушай, сынок, не надо, не трогай меня! Ну, последний, последний раз, раз говорю! я да уже старый, у меня ноги не ходят. Все, возьмите! Лови петуха! Не Давай, лови! Не поймаешь, убью! Ловим. Тип-тип-тип! Лови! Тип-тип-тип! Ты, тип-тип! Ты, тип-тип, тип-тип! Ты, тип-тип! Ты, тип-тип, тип-тип! Ты, тип-тип! Ты, тип-тип! Ты, тип-тип! Ты, тип-тип! Ты, тип-тип, тип-тип! Ты, тип-тип! Ты, тип-тип-тип! Ты, тип-тип! Ты, тип-тип! Ты, тип-тип! Ты, тип-тип! Ты, тип-тип! Ты, тип-тип! Ты, и хватит! Ты, тип-ти, тип-ти, тип-ти, тип! Ты, тип тип тип тип ты тип тип ты тип тип тип тип ты скай а Лови. Лови. ловит! Берды. Не могу, сынок! ты тип и угнали какого-то коня, а сами попались в руки Кельвина. Вот черти. Только этого не хватало. Значит, ждать нельзя. Кельвин лютует, говорят, зверь зверем. Этому гаду ничего не стоит расстрелять мальчишек. Детей закопали в навоз. Они долго не протянут. Так как же быть? Дело плохо. Детей нужно спасти. С утра голову ломаю. Людей мало. Сколько наберется? Четверо с тобой. Федор Иванович, тогда так, дождитесь меня. Я поехал. Приведу и тех двоих. Ну, тех, которые в банде. Ага. Договорились Я успею до темноты Только что у меня был Кельвин. Он уходит в 12 ночи. Погоди-ка. Вас черти носят, мы ждем вас целый час. Простите, господин капитан, пришлось немного задержаться. Заехал попрощаться со старухой матери. Кто знает, что нас ждет. Что-то не замечало за вами такой слабости. Поконем. Прощайте, сэр. До встречи, капитан. Я же сказал тебе, сиди во враге. И Гурбан, кони быстрей, там что-то стряслось. Гула, Мага, ложись, убьют. Тррр, тррр. Берите винтовки. За мной быстро. Помогите, Егорычу. Егорыч. дай руку. Сам не Дай винтовку. Держите. Вода. Да, Курбан. На. Англичане могут появиться с минуты на минуту. Бери лебехишек и уходите быстрее. А то пришел в себя? Ему совсем плохо. Отнесли в мазанку с ним Егорыч. Что же делать? Его нельзя оставлять. Что-нибудь придумаем. Если что, отойдем к врагу. А вы уходите быстрее. Держи его крепче. Хорошо. Быстрее, быстрее, быстрее. снаружи никто и не подумает. Проверьте двор. Может, он что остался в живых. Дурья голова! Где кони? Где кони, я спрашиваю? Где кони, старый хрыч? ни одного колодца. Не найдем колодца нам конец. На этот раз ты ошибся, Лихан. Это тебе конец, сэр, всадники. Ближе к делу, Алихан. Я предлагаю оставь коней и уходи куда захочешь. Тебе еще не ясно, что это ты должен убраться. Алихан, без воды долго не продержится. Узнать бы сколько их в банде. Ты что? Иди к ребятам и не высовывайся. Можно я проскочу на лочине и узнаю, сколько их? Нет. Это опасно. Все равно пойду. Я должен это сделать. Ефимка, что ты делаешь? Я им докажу, на что я способен. осторожен. Окружаю! Я душу у меня своя жизнь дороже коней. Поверь, стойте, собаки! Чего испугали сосныные головы? Ты стреляю! y al despachado. Бежите! Назад! Сказано биться до конца! Стрелять буду! Иди сюда! Иди скорей! Живой! Родной мой! Ну и напугал!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 Эй, вы, засиделись, хватит стучать. Керосин нынче больно подорожал. Ладно, прощай, Гулам. Рустам, сынок, иди поиграй. Ефим, гляди боба. Курбан Мирданов. Федор Иванович.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 И все-таки конец стоять необходимо. Так решило наше командование.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 Теперь блюдицу выиграла. Повезло тебе, сынок. Угощайтесь, угощайтесь. Свежий хлеб с чаем самая прекрасная еда в мире.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 Мурат, он умеет держать язык за зубами. Он пацан, что надо. Ифим, скажи Мураду, чтобы завтра вместо него в город за хлебом приехал его дедушка. Скажешь? Угу. Хорошо. Подожди. На, отдашь своему сипаю Смотри, сам не балуйся Нужны они мне Пацан такой же остался в Мары. Сколько лет? Десять. Mm. Учиться надо ему. Он толковый у меня. Соберусь с деньгами, гимназию его отдам. Гламага. А? Ездите вверху?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 Гулам Курт, как дела? Да какие дела в такие времена, Алихан? Ха завари ко мне чаю, Гулам. Догляди да похрепче. Разумеется. Кандым, поздравь меня с удачей. Пять чистокровных жеребцов привели мы вчера. И лочи в моих руках.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 Мне деньги нужны. Найдем ему работу, а? <Слышко> <Слышко> Здрасте, атага. А, Ефимка, это ты. Как поживаешь? Неплохо. Я вам очередь занял. Там Рустамка стоит. Спасибо, сынок. Дядя Курбан Кузер передал, что ждет вас в конце улицы. кто? Ефимка, беги к дяде Феди, скажи тут подозрительное. где а я пойду за ним. Подумайте хорошенько, Атага. Дело это рискованное. Ты мне в душу заглянул, Курбан. Плохие мы наследники своих отцов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 Благодарю. ну но Стой, стой. Но-но-но, не болот Карловач, Корловач, от Дардотеля и Махмал четыре года. Хопа! Хоп-хоп! О, молодец! хоп хопа, Хоп! Прошу. За ваши успехи, Кевин. Анна Михайловна. Оп, опа, опа. А с ума сошли, да?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 Моя орядная нить в лабиринте этих гор. Стой! Успокойся, хороший! Из какой горячий! Пошли мы с тобой водички попьем. Не пугайся, красавец! Хороший! Хороший! Пусти а, а. а. а, а. а. а. слева! слева! Слева! С с слева! слева! его не дергай его собака разве не знаешь что ему нет цены да тебе велел ждать меня хочешь так все дело погубить а хозяин хорошо скачешь тебя бы надо пристрелить как собаку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 ittibe.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 Твое счастье, что мы поймали, плачина. В следующий раз, если что случится с конями, именно ты ответишь головой. Сержант, караулу проверяют через каждые полчаса. Без меня никого на коняшню не, не пускать. И господин Галихана, я сказал никого.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 Сейчас. Тащи себе стакан. Здравствуйте. А, кучер. Добрый день. Вот кто мне составит компанию. Садись.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 Моя улысаваться не пробуй. Чего сбесился? Кто больше баранов даст, тот и невесту возьмет. Ах, я тебе покажу, кто больше даст баранов. <свистит> Отстань его э ко мне в душу <свистит> лезешь? <лекать. свистит> Придумай не себе какую улыбку там. Уйди. Пока лихана дождетесь, и бараны будут чужими, и невеста достанется. А? Достанется? Кому достанется? Говори, старый шакал. Эй.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 Поймай, петуха, старый шли! Я в тому сказал. Поймай, петуха! Послушай, сынок, не надо, не трогай меня. Последний, Последний раз, раз говорю. Я да уже старый. У меня ноги не ходят. Все возьмите. Лови. Петуха. Давай, лови. Не поймаешь убью.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 прийти сюда. Только что у меня был Керин. Он уходит в 12 ночи. Погоди-ка.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 Я же сказал тебе, сиди во враге. Так кто? И Гурбан, кони быстрей! Там что-то стряслось. Гула, Мага! Ложись, убью! Винтовки. винтовку. За мной, быстро. Помогите Егорычу. Егорыч, дай руку. Сам не резко. Дай винтовку. Держите.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 большую услугу угнал коней у англичан ближе к делу алехан я предлагаю оставь коней и уходи куда захочешь тебе еще не ясно что это ты должен убраться лихан без воды долго не продержится.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 На что я способен? Стой! Бери, будь осторожен! <музыка> Окружают! Конец. Стойте собаки, чего испугали со головы! Ты стреляй! Жизнь Назад! Сказано биться до конца! Стрелять буду! Иди сюда! Иди скорей! Живой! Родной мой! Ну и напугал!